Пожалуйста, коллеги, кто за предложенный состав? За, против, принято единогласно. Предлагаю э, поддержать кандидатуру Ефимовой Натальи Викторовны на должность председателя. Кто за, кто против, принято единогласно. 72-я комиссия, пожалуйста, за состав голосуем. За, против, воздержавшихся нет. Предлагается м, кандидатура Райт Людмилы Алексеевны, Единая Александр, Россия Александр. Александровна, извините, и Рекомендована на должность председателя. Кто за? И имеет большой опыт работы. С 1987 года. Спасибо, коллеги. Формируем 73-ю комиссию. Кто за предложенный состав? Спасибо. Нет мнений, нет. Предлагаю Шишову Татьяну Владимировну поддержать. Виталий Владимирович, спасибо. 74-я комиссия. Голосуем за ее состав Предложен в предложенном варианте, кто за, кто против, воздержавших семье. Вот гражданской платформы она у нас выдвинута в состав комиссии. Я Тамара Владимировна. И я предлагаю проголосовать за назначение ее на должность председателя. Кто за? Кто против воздержавших семьи? 75-ю формируем. Голосуется состав этой комиссии. Кто «за», кто «против», воздержавшихся нет. Предлагаю на должность председателя Волочневу Елену Владимировну. Вот партия «За женщин России» она будет. Кто «за», кто «против», принято. 76-ю формируем состав. Кто «за», кто «против». Принято единогласно, предлагается Симакова или Кто за? Принято единогласно. 77-я комиссия формируется. Нашел альтернативный проект. Пожалуйста. Что? Протокол, пожалуйста. Вы раздали, да? Да, да вы все нужно. раздали. Ну, еще раз, для протокола. И поскольку виднец аудио и трансляция, да, говорю о том, что решение регламента не внесен вопрос до начала заседания, не разусловно. По регламенту, когда во время заседания вносите проект, я должна вас спросить, требуется ли вам, коллеги, время, чтобы изучить документы? Не требуется. Пожалуйста, проект у вас на руках. Ставлю на голосование. Можно комментарий дать по проекту? Если у вас есть такая необходимость, вы попросите. Можно ли Да, пожалуйста, можно. да, выступление две минуты, пожалуйста. Значит, я предлагаю заменить вместо кандидатуры Абрамовой Ирины, внести в нашу кандидатуру Горошикова Алексея. Абрамова и Ирина не имеет опыта вообще никакого в избирательной в работе избирательной комиссии горшков, имеет опыт работы комиссии с правом голосом на территории нашего ТИКа. Также прошу вместо кандидатуры Медведева Виктора который является пенсионером и не имеет опыта работы вообще в избирательной системе, внести кандидатуру Малаховского Алексея Борисовича, который был членом комиссии с прав решающего голоса в УИК номер сейчас сходу не скажу, но он на территории нашего Тика. Соответственно, прошу голосовать за такой вариант решения. У меня есть вопрос к Италью Владимировичу. Скажите, пожалуйста, вы озвучивали данные предложения на заседании рабочей группы. Они обсуждались? Без обсуждения? Уважаемый руководитель рабочей группы, извините, Виталий Владимирович, извините, пожалуйста, вносилось ли это предложение альтернативное, голосовала ли рабочая группа взвешивала те или иные Уважаемые коллеги, данное предложение по персоналям, каждая кандидатура обсуждалась. И мы голосовали за состав и за того, кого оставите резерве. У нас 6 членов в составе рабочей группы, поэтому большинство голосов примут наш, наши кандидатуры, которые представлены на заседание. Э, заседание Заталья объясните, пожалуйста, сколько всего человек было предложено на 12 вот этих вакансий? На, на комиссию 17 18. 18. 18. 18 человек и еще 20 человек. Два президента от Единой России, это просто очередность указывает. То есть вы кандидатуры рассматривали, рассматривали, вы голосовали, персонально да, по каждой кандидатуре. Да. Возможности изучить документы была у всех членов рабочей группы, и голоса разложились у нас. У нас большинством голосов, 4 за, два против. Комиссии 6 человек было про данные кандидатуры не вошли в состав, который был вынесен на выдвижение заседания комиссии. Коллеги, Члены ТИК, да, есть ли вопросы к представляющему проект Наталья Васильевна, многие позиции тут хочет выступить? Да? По данной комиссии почему было принято такое решение? Потому что. Мы все видим, да, что вот эти субъекты выдвижения, да, которые Виталий Владимирович, которые представляют у нас в территориальной избирательной комиссии партию «Яблоко», они не относятся, да, они выдвинуты этой партии. Виталий Владимирович поддерживает, кандида... Одну секундочку. поддерживает кандидатуры, э, которые представлены нам собранием избирателей по месту учебы, э, э, да, дважды, и по месту учебы, и э, без комментариев да, решения рабочей группы, да, подчиняемся их рекомендации воспринимаем но собственно говоря нам нам понятна мотивация почему такое решение тогда виталий да, Дальше, можно Большое спасибо всем ну, что вы сделали акцент действительно во время заседания рабочей группы была высказана идея которая, на мой взгляд, является неправомерной и нарушается, соответственно, порядок голосования и процедуру работы рабочей группы. Хочу на это обратить представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Да, предложение, которое было внесено, давайте голосовать за те партии, которые тоже не парламентские, и давать им приоритет перед всеми остальными субъектами. На мой взгляд, такое предложение является незаконным, и мы должны в первую очередь ориентироваться на рекомендации ЦИК, в которых четко сказано, что членами комиссии должны становиться люди, имеющие опыт, юридическое образование и так далее. В данном случае да, действительно комиссии никто не захотел смотреть документы. Талия комиссии, подождите, нет, подождите. Да. Давайте, да, мы, вы хотели сделать, что за замечание, что это по регламенту, что у нас? Возражение. Возражение было. Возражение в том, что, что, кому, на что возражение? Вы, вы, вы представили свой проект. Мы вам предоставили по регламенту достаточно времени. У коллег возникли некоторые вопросы или необходимость высказаться. Член комиссии с правом решательного голоса Член рабочей группы Высказал свою позицию по данному вопросу Переходим к голосованию Возражение, извините Вы не не не Мы не озвучили, не но Подавать не апелляции сейчас Кому-либо из присутствующих на комиссии Вступать в дискуссию мы не вправе У нас есть регламент, которого мы строго должны придерживаться Вы сами не раз нам на это указывали Коллеги Предложено два альтернативных проекта Предлагаю Ставлю на голосование проект, в котором предусмотрено... Так, вы состав не голосовали, еще да, Наталья да. Васильевна, поправьте меня. Да, состав, да, состав, состав, состав предложенный, предложенный рабочей группы. Значит, пока состав тот, который вам выдан изначально в регламентном порядке, доведен да, за сутки. Кто за? Кто против? Раздержавшихся нет. Пожалуйста, Переходим. Предлагается Крюкова Дарья Владимировна. Дарья Владимировна впервые, новый человек для этой комиссии, имеет опыт работы в избирательной комиссии более 6 лет, выдвинута в политической партии «Единая Россия» и рекомендована на эту должность. Письмо, письмо поступило в установленном порядке 4 июня от партии. Оно а зарегистрировано, с ним могут ознакомиться. Наши альтернативный проект. Ну, и хотел бы задать вопрос по данной кандидатуре. В какой комиссии ну, у был? В Выборгском районе. А номер комиссии ну, ну, Уважаемый Виталий Владимирович, методическими рекомендациями, еще раз говорю, Нельзя. не предусмотрено. При необходимости мы имеем возможность да, убедиться или ином варианте, но в данный момент ответа на ваш вопрос не То проверка не проводилась? Она не должна не проводиться, Мы строго в рамках методических рекомендаций действуем. Те сведения, которые необходимо по 67-му федеральному закону проверять наличие гражданства и отсутствие учредимости, мы, безусловно, соблюдаем. В остальном, еще раз обращаю ваше внимание, что у нас нет оснований не доверять людям. Хорошо, прошу перерыв. я бы хотел... Mm -hmm. с... Уважаемые коллеги, да, кто да, за да, то, да. чтобы делать перерыв? Ставлю на голосование. Один. Кто против? Не принято. По перерыву? Поэтому вы внесли проект или нет? Да, внес проект. Вы внесли да, проект. Пожалуйста, кого предлагать на должность? Предлагаю на должность председателя Брагимова Екрана Брагиновича. Работал в комиссии 1784 в качестве э, члена комиссии с правом решающего голоса, э, у него есть высшее юридическое образование, э, в фирме, в которой он работает, он, соответственно, занимает должность заместителя директора по правовым вопросам, человек чрезвычайно э, компетентный, квалифицированный, э, к сожалению, проверить у нас нет возможности, насколько для кандидатура, предложенная э, председателем, э, хотя бы сопоставима по уровню компетенции, имеет ли она юридическое образование или какое-то другое. Имеет высшее прошу. экономическое образование в специальности управления. Насколько я помню, Центральная избирательная комиссия в своих методических рекомендациях mm -hmm. рекомендует mm -hmm. выбирать людей в первую очередь с юридическим образованием, но оставляя это на усмотрение соответственно, комиссии. Прошу поддержать это решение. Все. Так, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, два проекта альтернативных. Ставлю на голосование проект по назначению на должность председателя и Дарьи Владимировны. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Альтернативные голосуем. Кто за то, чтобы поддержать назначение на должность Ибрагинова и Крама Ибрагиновича? Кто за? Кто против? Приходим к формированию комиссии 78-й. Прошу голосовать по составу. Кто за? Кто против? Кто против? Да. против? Кто воздержался? Предлагаю на должность председателя поддержать кандидатуру осталку Евгении Васильевна. Покидели у на выдвинуты. Кто за? Кто против? Я против. Наталья Юрьевна, я не видела, чтобы голосовать как? за. Я же в кадре. Воздержавшихся нет, один против. 79-я комиссия формируем состав. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Один против. Воздержавшихся нет. А, предлагается кандидатура Дивиной Оксаны Владимировны на должность председателя. Знаю этого человека. Кто, -то кто за? Кто против? Один? Mm -hmm. Все остальные против. 80-я комиссия, пожалуйста, голосуем состав комиссии. Mm. Кто за, коллеги? Кто против? Состав Италия Владимирович. Италия Владимирович, мы даже вас, вам напоминаем, что вы хотели выразить свою позицию альтернативную какую-то голосованию. Еще раз, да, можно уточнить? против. Вы против проголосовали. Благодарю. Предлагается кандидатура Налетова Константина Юрьевича на должность председателя 17-80 комиссии. Кто за? Против есть? 81-го. Формируем состав. Прошу голосовать в поддержку этого проекта. Кто против? Один против. Поддержавшихся нет. Предлагается на должность председателя Шарафуддинова Гузель Анисовна. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Спасибо, Виталий Владимирович. Воздержавшихся нет. Формируется 82-я комиссия. Пожалуйста, кто за данный состав? Кто против? Один против. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Состав проголосован. Предлагается на должность председателя Филипова Виктория Вольдемаровна. Кто «за», кто «против», один «против». 83-я комиссия, пожалуйста, <свят> прошу поддержать состав голосованием «за», голосуется вариант «против», кто воздержался «таких нет», один, один, один «против», предлагается кандидатура Кусну Ирины Рузиливны, впервые человек у нас, то есть новая кандидатура, кто «за», кто против? Кто воздержался? Вы воздержались. Вы проголосовали, когда объявлено воздержался. Хорошо. Пожалуйста, голосуем состав 84-й комиссии. Кто за, коллеги? Кто против? Один против. Воздержавшихся нет. Предлагайте кандидатуру Пербухиной Людмилы Васильевны. Кто за данную кандидатуру? Прошу голосовать. За. Против. Выдержавшихся нет. Принято. Формируем 85-ю комиссию. Пожалуйста, в предложенном варианте голосуется состав. Кто за, кто против, один против, поддержавшихся нет. По кандидатуре на должность руководителя этой комиссии новый человек предлагается, Блазерин Филипп Андреевич, выдвинут и рекомендуется Российской политической партии «Единая Россия». Имеет опыт работы с 2016 года. Прошу поддержать данную кандидатуру. Спасибо. Кто против? Один против, кто воздержался. Воздержавшихся нет. Э -э, голосуем состав 86-й комиссии. Пожалуйста, кто за? Против? Один против, воздержавшихся нет. По кандидатуре председателя предлагаю Лысову. Роль... Иванова. 86-я комиссия. Иванова и Екатерина Игоревна. 86-я комиссия. Да. Ой, это нам уже не Списочек. Иванова Нет, Иванова. Екатерина Васильевна. Из этих в... В предложениях была Иванова Екатерина Игоревна. Документы? Документы? Сейчас, нет, я бы просто Иванова и Екатерина Игоревне по списку. А, все, вот он... Да, здесь есть неточность, которую нужно предложить госпоже Ивановой Екатерине Игоревне ну, уточнить. Любила... Фамилия она меняла. Она меняла фамилию, да. Mm -hmm. Прошу прощения, коллеги Иванова Екатерина Игоревна. То есть Работа, работа более ним... выделена. Да, да, да. Картия да, да. зеленая рекомендована И выдвинута на должное В состав уедения Прошу поддержать данную Кто За Против Против Клиника большинства голосов Формируем комиссию 87 Прошу голосовать за состав В должном варианте За Против Воздержавшихся нет И э, хорошо нам известная Наталья Павловна Мудрый, опытный раундный человек. Игнат. Да. Игнатор. Игнатор. поддержать, да. кто, кто за, кто против. Воздержавшихся не. Исчерпаны первые два вопроса повестки дня. Переходим к третьему. О кандидатуру для зачисления резерв составов участковых комиссии. Наталья Васильевна, доложите, пожалуйста, вопрос. Ну, сейчас момент. То есть, по, по вопросу формирования резерва. Значит, проект решения всем отправили, позаслали, да? Можно ли там пряточки? А может и вот здесь ну, предложение. Да. Да, то есть учитывая, что у нас поступило очень большое количество кандидатур от различных субъектов подвижений для формирования комиссий, которые э, были поданы в теклянную избирательную комиссию, в установленные, установленные сроки. У нас э, по составам, во что, по 12 человек, в каждой комиссии, естественно, остались э, кандидатуры, которые не вошли в состав комиссии. Э, предлагаю зачитывать их резерв. Можно голосовать по каждой комиссии отдельно, можно голосовать списком. У вас предоставлено... 147 человек. Я... Чтобы поставить вопрос на голосование, мы будем обсуждать резерв в каждой комиссии или мы проголосуем за резерв из 147 человек списком, которые есть для всех. Это кандидатуры, которые у нас остались после основного формирования состава комиссии. Предлагаю их всех зачислить в резерв. 147 человек. Если есть вопросы, по каждому могу пояснить. Коллеги, поступило предложение от докладчика по данному вопросу, по процедуре голосования. Значит, ну, э, до того, как вы проголосуете за тот или иной вариант, да, э, хочу напомнить, да, что на заседании рабочей группы, да. по соберем, голосование. голосовали, когда голосовали персонально по каждой комиссии, да, и в протоколе тоже это видимо отражено, э, фактически, все которые были проголосованы, то есть есть ли смысл нам сейчас по каждой комиссии 57 раз голосовать, То есть все вынесенные кандидатуры, за исключением тех, кто вошли в основные составы, они у нас... По два, по кандидатуры, резерв, и указав очередность, это Единая Россия. Остальные партии в меньшей степени да, предоставили нам такую возможность. Поэтому кто за то, чтобы голосовать в целом за весь список? Процедурию. Кто против? Один воздержался. Ну тогда я второй вопрос. Не, не, не, не, не э, пожалуйста, э, для зачисления в резерв составов у вас есть в руках проект, к нему есть приложение на 147 кандидатур. Мы придерживались формы документа, который нам рекомендовала Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Поясню только до того, как проголосуем, что впервые нам предоставлено полномочия территориальным избирательным комиссии самим формировать резерв. Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии установлено, что резерв по-прежнему его структура формируется по УИКам, а не в целом, да, то есть у нас невозможно перебегать из УИК в УИК. Таким образом и сформирован. Но если открыть приложение, то мы видим, да, куда зачисляется в резерв, какое конкретное число избирательной комиссии. Прошу поддержать данный проект. Кто за? Кто против? Один против. Без мотивации, да, без всяких. Ну? А вы не могу согласиться с зачислением резерв, людей, которых я предлагал в комиссию. Ну, понятно. Да. Спасибо, Виталий Уральник. Решение принято. Решение примета. Коллеги, основная полезка исчерпана, разного у нас нет сегодня. Будут ли замечания по ведению? Будут ли предложения Иступление. еще какие-то дополнительные? Я не знаю, я чтобы, чтобы регламентом особое мнение высказывается, принимается и оглашается при голосовании по тем или иным вопросам. А о чем у вас особое мнение? Вы об этом должны были заявить, о том, что у вас при голосовании Я имеется особое мнение. Нет, вы об этом не заявили. Что сейчас? Нет, на голосование. О чем? Выступление, я я предложил особое мнение, мнениями, право к любому решению решении. Виталий Владимирович, и, вы думаем. выступите. Коллеги согласились с тем, что вы можете выступить на конференции. Пожалуйста. Мы голосовать Коллеги, я, я прошу вас поддержать, поддержать ситуацию, при которой Виталий Владимирович хочет выступить. Две минуты. Я не, не считаю, что две минуты. Выступление две минуты. У нас да, есть регламент, да? Две минуты, пожалуйста. Я подготовил небольшую аналитику по тому, как проводилось формирование комиссии. Был проведен эксперимент, были поданы в три комиссии больше людей, чем обычно туда подается. Соответственно, в комиссии 17-29 было подано дополнительно 4 человека, 45-5 человек, 77 – 4 человека. На данном графике видно, что только в этих комиссиях у нас есть больше стандартного. То есть в основном комиссии подавалось 12 человек, в этих комиссии было подано больше. Не, за исключением одного человека никто из новых, независимых а, людей, которые просто захотели подать а, а, заявление, не попали. А, мне, к сожалению, очень жаль, что коллеги меня не поддержали, что Милиция Анатольевна меня тоже не поддержала. В моем желании, чтобы а, комиссии, а, в том числе, возглавлялись и а, партии «Яблоко», к сожалению, я подготовил обращение и напишу, а, а, буду обжаловать эти решения. Соответственно, подготовлю обращение к Эли Александровне, где в том числе опишу те то, что является на мой взгляд нарушениями в процессе подготовки формирования, нарушения, которые на мой взгляд многие были обнаружены при проведении рабочего, заседания рабочей группы. Поэтому подготовлю обращение, отправлю в вышестоящую комиссию, в Санкт-Петербургскую комиссию, Центральную избирательную комиссию. К сожалению, да, все мои попытки так сказать, конструктивно работать, да, наложить какой-то контакт, идти навстречу, они, в общем, были восприняты, ну, так, как восприняты, поэтому мне очень жаль, все равно, Анатолий, спасибо вам за работу, за понимание, когда у вас оно... Периодически возникала. Ну, в общем, особое мнение я все-таки напишу свое и приложу. Если вы не захотите его принять, ну, это будет тоже ваше решение. Ну, в в регламенте порядке особое мнение высказывается его на <клышка> период обсуждения и голосования по конкретному вопросу. Вы, конечно, вносите документ, посмотрим, насколько это по регламенту возможно или невозможно. Виталий Владимирович, ваша позиция понятна. Разрешите, коллеги, некоторую ремарку. У нас в Санкт-Петербурге шесть парламентских партий, которые наделены полномочиям выдвигать кандидатуры в составы и в резервы. Абсолютно для всех парламентских партий были созданы все возможные и невозможные условия. Мы принимали документы. Не только в пределах установленного времени, но даже когда возникала такая ситуация, что нас просили задержаться и что-то нужно было переоформить, абсолютно все парламентские партии получили возможность выдвинуть свои кандидатуры. К сожалению, к нашему большому сожалению, от парламентских партий не заполнены все вакансии. Мы не только не получили резерв от этих партий, в связи с чем сейчас резерв, который сформирован под нашу избирательной избирательную комиссию, ну, он недостаточный. Да? Еще раз повторюсь, уже сейчас после того, как мы сформировали комиссию и назначили председателей, что уважаемая партия Яблока, которую представляет Виталий Владимирович направила к нам предложение всего по 21 кандидатуре. Мы были бы рады, если бы их было 57 или 257. Мы были бы крайне рады и не испытывали бы кадрового голода. Но лично мне, как председателю, не очень понятна позиция и, скажем так, инициативы Виталия Владимировича по поддержанию каких-то независимых кандидатов. Я не могу понять, от кого они независимы или зависимы. Николай а, Владимирович является а, выдвинут партии «Яблоко» и, как я полагаю, должен представлять здесь интересы этой уважаемой парламентской партии. Но а, не знаю лоббирование и какие-то тенденции представлять неких независимых депутатов, характеризовать их, вот так напряженно прессинговать комиссию, ну, мне мало, понятно такое, такое действие, да, mm -hmm. Если бы мы, не дай бог, партию обидели, чего не было mm -hmm. в наших планах и никогда не будет, mm -hmm. мы, наверное, mm -hmm. могли бы дискутировать. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, на этом полезка для еще да, пожалуйста, так, у нас э, во всех, как все представители от партии Яблок включены это в количестве 19 человек, 20 человек у нас не включен, потому что у нас было два кандидата. я, я сказала, вы всего выделено. Да, да, да. да. да. Партия, И я могу бывает. сказать, что если Виталий Владимирович так за людей, которых он очень хорошо знает, характеризует, у была возможность выдвинуть их в другие комиссии от, от от той же партии Яблоко, если он знает этих людей, опыт работы и так далее. Ну да, мы были очень огорчены, что у нас парламентские партии, не все выдали кандидатуры в каждую избирательную комиссию. Это бы очень облегчило работу по сбору документов для формирования комиссии. Я хочу еще предложить, Виталию Владимировичу, вот в мирное русло направить ваши очень хорошие позитивные инициативы. Мы будем вынуждены формировать резерв, подъявлять дополнительный набор, не только перед выборами, но и, может в связи с тем, что он не сформирован достаточно. Знаете, есть такое положение, как исчерпавший да, резерв, исчерпан. А он у нас недочерпан. То есть мы сейчас сформировали, он, да, пожалуйста, огромное широкое поле работы. Почему нет? И сейчас, подведя, подведя совсем уже итог, когда мы назначили председателей, я хочу сказать, что всего у нас назначено сегодня 57 председателей, 22 от различных субъектов, 35 от «Единой России», 4 от парламентских партий, от четырех парламентских партий у нас назначены председатели, в том числе «Коммунисты-1», «Справедливая Россия-2», один. Поэтому я считаю, что одеяло вполне себе пестрое, и, конечно, будем двигаться в том направлении, чтобы и другие партии вырастили достойный опыта людей, которым можно было бы доверить руководство участковой избирательной комиссии. Коллеги, разрешите закончить заседание. Заседание окончено. 11 часов 7 минут. Спасибо и всем за участие. Спасибо.